В РОВАДЕ мы были около 4-5 часов дня. Меня посадили в обезьянник, там, где я была видела всех сотрудников, у них в кабинете. Там находились мы очень долго, то есть это с 4 дня до самого ну, позднего вечера. Я сказала, что у меня мигрень началась, очень себя плохо чувствую, то есть никаких реакций на это не последовало. Через еще где-то через час-полтора нас всех посадили в автозак со стаканами. В стаканы посадили и повезли собирать остальных задержанных по всем РОВД Минска. Мы катались очень долго, где-то 4 часа, там было очень холодно, металлические стены, они выключили свет. Понятно, не сколько времени, что происходит, вообще ничего. Уже в назовили в помещение, в котором находятся стаканы и развели всех задержанных по стакану. У меня ухудшилось состояние, я почувствовала ползывы к сильные, начала стучать в дверь стакана. Подошел сотрудник ИВС, спросил в чем дело, я сказала, что я чувствую ползывы к рвоте, мне нужно в туалет. Он открыл дверь стакана, я... Ну, вышла за, за порог стакана, и он позвал э, сотрудника медицинской части. Я ей тоже объяснила, что у меня позывы к рвоте, здесь мигренью, я себя очень плохо чувствую. Мне нужно срочно в туалет, вот, потому что я себя не смогу сдержать больше. Она сказала, здесь э, не медицинское учреждение, я вам ничем помочь не могу. Я говорю, мне не нужна помощь, мне просто в туалет отвезите, мне плохо. Ну, то есть это сейчас будет некрасивая ситуация прямо вот здесь. Она говорит, нет, это она отказалась, сотрудник ИВС тоже отказался вести меня в туалет. Тогда я ему сказала, что ну раз вы мне не повезете в туалет, тогда сейчас я буду обливаться, он прям на ботинки. Он разозлился и в грубой форме он так на меня как гопник начал кричать ну давай, давай, типа на слабое, или что ну, я наклонилась то есть ну сколько можно себя сдерживать мне было очень плохо, я наклонилась, говорю хорошо, на ботинке, так на ботинке. в 8-8.30 утра я была задержана и я находилась в это время без еды и воды, то есть, меня никто, естественно, не кормил, не поил ничего, то есть, очень долгое время прошло, поела, ну, я, естественно, в камеры попила уже из-под крана, а поела я только на следующий день в 9 утра, когда был завтрак. В камере не было ни мыла, ни полотенца, ни туалетной бумаги. И мне приходилось вот потираться какими-то документами, которые типа, я считала менее важными. То есть это разъяснение прав и обязанностей, что-либо такое. Прошло уже больше суток с момента задержания, хочу заметить, только тогда я встретилась с исследователем и адвокатом. И там следователь дал мне бумагу, то есть предложение о сотрудничестве со следствием. Я ее взяла, обрадовалась, что будет в с чем подтереться. Спасибо за такое предложение. Утром после завтрака нас повезли в РОВД, развели по карцерам. То есть это не обезьянник с решеткой, это полностью изолированное помещение в котором находились только э, скамейки. Попали в эти картеры, наверное, в 11 примерно часов утра, так плюс-минус, вот, то есть утром. И находились там до 8 вечера примерно. Мне понадобилось выйти в туалет, я начала стучать в дверь, то есть я через окошко видела сотрудников, все. То есть они по-любому слышали, что я стучусь, но никто не реагировал. начала стучать очень громко, Потом я вижу, как ко мне несется к дверям сотрудник Д, так резко открывает дверь и начинает нецензурно выражаться в мой адрес, говорит, что-то такая борзая, соска там и прочее. В общем, я говорю, отвезите меня в туалет. Он, видимо, разозлился на то, что я громко и долго стучала, и говорит, я тебе сейчас по... нецензурно, конечно, ударю, что ты будешь... там все свои нужды справлять прямо здесь. Я говорю, хорошо, договорились, не проблема. Он захлопнул дверь, ну, я недолго думая, то есть все свои дела сделала прямо там на пол. Все, выбора у меня особо не было. Через час или больше он вернулся, видимо, там коллеге сказали, ну, отведи уже, я в туалет. Ну, как бы было уже поздно. Он открывает дверь, вот, видит все это, Говорит, твоя работа. Я говорю, ну, а что, кого-то еще здесь видите? Говорю, да, моя. Ну, он говорит, ну, молодец. Полиенко находился в соседнем карцере, ему передали передачку. Он знал, что я нахожусь с самого утра, там, с и воды, уже вечером. И он тоже начал стучаться, долго стучался. Подошел сотрудник, говорит, Полиенко, что шумишь? И я видела, ну и слышала все, что он дает ему пакеты, говорит, там пару афелей, типа передать его вот в тот картер, там Настя Гусева, как бы она вообще типа, сидит без передачки, без ничего, типа дать ей хоть там пожевать чего-нибудь. Ну, на что он типа говорит, вообще типа она неадекватная, типа сумасшедшая, и вообще в одно место ее надо, типа провести с ней половой акт анальный, а не передачки ей передавать. То есть на этом разговор закончился, причем пакет он забрал. Ну и унес в неизвестном направлении. То есть так мы и сидели там до самого.